Да, здравствуйте дорогие друзья, 13 июля была обнова Lineage 2 Mobile, башня дерзости, с 1 по 3 этаж, мировое серверное подземелье, чтобы попасть в холм башни дерзости, подземелье, мир, башня дерзости, сброс каждую неделю, 5 часов. Утро дается 7 часов на нахождение в башне дерзости. ТП в башню дерзости. 100 тысяч адена. Вот мы попадаем в вот такую вот комнату. Чтобы попасть в само подземелье, нужно подойти... Орден Рыцарей Адена. Привратник Башни дерзости. Так, и того для телепорта нужно 200 тысяч в целом, чтобы попасть на первый уровень. Работник склада с интересной иконкой. Бакалейщик, скупщик, торговец гильдии бронзового ключа, возьмем баф, ух ты, символ дерзости, смотрим. В зависимости от уровня модификации, при неудачной модификации или разборке, можно получить следующий предмет. Реликвия энергии. Короче, чем больше модификации, тем больше реликвии энергии. А, ну тут определенное количество, я понял. Все мы покупаем. Ежедневно. Обновление ежедневно. 15 таких жетончиков можем купить. Пламя вечной жизни при использовании с определенным шансом повышает значение модификации символа дерзости. Обычное значение модификации плюс 1. При заточке благословенной от 1 до 3 есть шанс. Светящийся сундук Адена усиленный камень магии, благословенный усиленный камень магии, позволяет получить символ славы, ключ победы, записи победы, магический камень, башня дерзости, сундук с фрагментом стихии и все виды стихии. Которые есть. Позволяет получить следующий предмет. Ветра, тьмы, огня, воздуха, земли. Фрагменты рецепта создания редкого оружия. Я, короче, буду предполагать то, что я могу ошибаться. У меня такой обзорщик. Я могу про... Бать, проебать. Цветок телепортации первый. этаж башни Держись. Увидим сразу свиток и на первый этаж идет и свиток телепортации на второй этаж из этих свитков создавать амулет телепортации башни дерзости шанс 20 процентов вы короче выбиваете свитки телепортации башни дерзости 300 штук. И вам нужен еще запечатанный амулет телепортации. Охота на монстров. Рамдал. Но ну, мы к нему подойдем попозже. Рамдал. Это РБ первого этажа. Это походу можно. Ну, это у топов будет. Амулет, который дает шаг... Что он дает? Перемещается в башню дерзости первый этаж. После использования амулет не расходуется. При наличии в... в инвентаре игнорируется эффект снижения характеристик, действующих на первом этаже башни дерзости. Так, я не понял, а что... Снижается... Ну, видим, короче... Нужен такой амулетик, который выбивается с РБ 300 свитков и 3 миллиона адены. Аналогично второй этаж, третий этаж. Впрочем тут куча вариаций создания этого. Шанс 100%. Запечатанный амулет. Телепортация башни башне А, это переобразователь. Нужно разбираться. При наличии в инвентаре игнорирует эффект снижения характеристик, действующих на первом этаже башни дерзости. Получается, при нахождении башни дерзости понижаются характеристики. Также можно создать сундук с сокровищами башни дерзости. Первый этаж. Первый, второй, третий Видим. Если первый этаж, это позволяет получить следующий предмет. 500 тысяч адены. Второй этаж уже миллион. И третий полтора миллиона. Плащ Неропа. Это ж краснуха. Я так я правильно понимаю? Книга наследника. Высокая точность. Рецепт создания героического предмета. Запечатанный амулет телепорта. Это с вероятностью. А первый этаж. Кольцо Анаким. Книга наследника. Эффективность зелий 2. Запечатанный амулет. Хорошо. Второй этаж. Позволяет получить следующий предмет из списка. Ожерелье величия. Книга наследника. увеличения снижения урона. Рецепт создания героического предмета. Запечатанный амулет телепорта второй этаж башни дерзости. Интересно. Давайте посмотрим, кто тут еще есть интересный. Хранитель порталов. Скупщик, работник склада. Торговец гильдии бронзового ключа. Скульптура башни дерзости. Во время охоты в башне дерзости можно получить кристалл дерзости. Это как раз тот кристалл, который нужен для покупки вот этих итамов. Видим кристалл дерзости. Но, по идее он должен хорошо падать, потому что если это скупается ежедневно, вот кроме вот этих точилок, точилки они бесконечные, а все остальное ежедневное. И для покупки вам нужно 200 таких кристалл дерзости. Пойдем посмотрим, что там за мобы такие. Мобы не стихийные. Видим, телепортации по локации нет. Телепортера на второй этаж тоже нет. Нужно выбивать телепорты. Очень атмосферно. Очень круто. Чем-то похоже на башню слоновой кости. Только тут все темное и мрачное. Очень классно. Вот тут уже кто-то твинами стоит вовсю и жарит. А ну-ка давай мы в уголочек станем. Хоть кого-то тут убью Посмотрим что по опыту Видим что я уже тут Заглатываю по полной гланды По самые гланды Мне кажется я сейчас отъеду Так что по х... 227 тысяч Это жопа 277 тысяч с одного моба. Брать арба моего, веночечка, моего единственного. И становиться хотя бы по полчасика. Неделечку там. По часику. Опа, сапожечки какие-то. А ну мы отключим. Лом. Отключим лом вещей за сапожечки коллекцию плюс 6 угу. коллекция просто охуэпительная блин не на этом центре стоять димобом очень мало это я твиночка могу закачать тут вообще выкачать нафиг берем одного моба. И, блин, забыл отключить. По одному мобу хаваем. Вот тут теперь ручками мне надо качаться. Ну, как бы по 270к за моба. Если я стою там, к примеру, равнинные славы. Мне там по 35 тысяч за моба. Получается 7 мобов. Не, ну конечно лучше в равнина славы мне стоять. Такое себе. Если... вот 324 тысячи. Во, получается 10 мобов в равнина славы. Ну примерно такое же время, но там я фармлю и адену. Я там фармлю без сосок. Статы вы мои видите. Если у вас такие же самые статы, как у меня, забывайте про этот инстант. Собирайте пачечку из друзей, встаите, фармите. Потому что по-другому никак. Давайте теперь рассмотрим. Добавлены 3 РБ Рамдал, Мордил, Кернон. Видим. Выпадают книги наследника. Эффективность зелий плюс 10. Символ падшего ангела. Астарта старта а. Кинель. Хорошечный, я бы сказал. Дуалы наглада. Урон 2... 29. Точность 15. Крит атака плюс 25. Шанс двойного урона плюс 5. Доп урон крит атаки плюс 12. Игнорирование снижения урона плюс 6. Увеличение урона от умений плюс 30%. Шанс оглушения плюс 7%. Проклятие крови. При успешной атаке наносит цели урон и делает ее уязвимой перед критическими атаками. Давай дальше посмотрим. Бел рецепт, краска, фрагмент. Камень улучшения создания снаряжения. Краснуха. Пика. Перчатки Янглафар. Символ... Стрелка, ожерелье Закина, шанс оглушения плюс 10%, защита плюс 2, кольцо Анаким, книга наследника, плюс 5 восстановление, эффективность зелий второго уровня, незаметность, улучшенный орб, волновой меч, квест, священный камень башни дерзости. Квест СРБ. Рецепт, Рецепты. Синька. Книга наследника синяя. Эффективность лечения плюс 3. Такой пул на кила. Синяя краска. Магический камень. Блэсс Вот это самое амулет телепорта запечатанный. Первый этаж башни дерзости. Кристал, лучный кристалл, сундук с пособием высокого качества на выбор. Кровавый камень. Безумие. Для создания фиола. Теперь мордил. Колодболх. Меч на танка. Видим урон плюс 30, точность плюс 16. 3 атака плюс 15, шанс двойного плюс 15. Доп урон атака, плюс 3. Доп урон плюс 5. Увеличение урона от умений плюс 20%. Шанс оглушения плюс 10%. Не повреждается. Очень круто. Упоение битвой. При оглушении противника вводит персонажа в боевой раш. Повышая силу и точность ударов. Астроп. Почему не Астрал? Астрап. Посох Астрап. Равняем его с посохом Архангела. Видим, что посох Архангела плюс 7. Но в точности Астрап плюс 2 больше. Хоть он не точный, хоть он точится на 6 тоже. Топ урон крит атака. На 5 больше. Увеличение урона от умений. На 20 больше. Увеличение урона от всех стихий. Вообще бомба. Доп-урон, ПВП. Но ну, это мне неинтересно, я же ПВЕ. Шанс аномальных состояний, плюс 50, шанс удержания, эффект пробивания. Легендарная сила. Что дает легендарная сила? При успешной атаке с определенным шансом увеличивает виз защиту и сопротивление всем стихиям цели. Книга магии, стигма... Скорость магии. Мне кажется, это больше пол. Так, мы пропустили ожерелье Архангела. Защита плюс 3. Уменьшение времени перезарядки плюс 30%. Увеличение урона от умений плюс 20%. Шанс аномальных состояний плюс 30%. Что? без Безопаска плюс 3. Прикольно. Руководство по убийствам. Тайный шах. Игамагия Стима. Рецепт создания легендарного предмета. Магические чернила. Фрагмент рецепта создания легендарного предмета. Меч Валхалы. Ярость Мордил. Символ Парадии. Ожерелье Величия. Кольцо боюма. Кольцо Величия. Так, ну давай посмотрим. Новый посох, который добавлен. Его раньше не было. Вот, забытый клинок. Можете видеть статы, можете нажать на паузу и посмотреть. Забытый клинок. Парные мечи очарования. Тейнслей Лук Дракона тра то что мы видели у второго босса мордила сакри мор копье тифона Пылающая пила. Теперь мы перейдем к доспехам Кираса Падшего Ангела на бедреннике падшего ангела. Перчатки Падшего Ангела. Сапоги Падшего Ангела. И символ Падшего Ангела. Прям целый комплект добавили в игру. Вернемся к боссам подземелья. К мордилам. Так, это мы посмотрели. Видим книги. Мистический щит. Темный клинок. Танец ярости. Красные книги. На арба, ножа и БД. Агрессия. На танка. Синька. Блески. ЛСИКи. Со второго логично босса выпадает. Запечатанный амулет телепортации второй этаж башни дерзости. Кровавый камень. Безумие. Кернон. Видим лук -шид. Урон от оружия плюс 28. Точность плюс 15. Крит атака в дальнем бою плюс 15%. Шанс двойного урона плюс 10%. Ловкость плюс 3. Увеличение урона от умений плюс 45%. Шанс оглушения, шанс удержания. Сила щида. При успешной атаке наделяет персонажа сила щида. Позволяя быстро и точно использовать магию. Сагридиморо. Новый орб. Увеличение урона от оружия плюс 34. Точность плюс 15. Мах крит атака плюс 15. Шанс двойного урона плюс 17%. Увеличение урона от умений плюс 25%. Эффективность лечения плюс 45%. Доп урон в пвп плюс 5. Эффект пробития. Легендарная сила. Шанс увеличения физзащиты и урона... Оружие цели. Плащ нейропа. Плюс 7 защиты, увеличение урона от умений. Шанс аномального состояния. Очень крутой плащ. Полномочия правителя. Защита плюс 10. Макс грузоподъемность плюс 1400. Снижение урона плюс 3. Весь урон плюс 3. Так, книга наследника доп. урон в пвп. Плюс 5. Боевая книга умений. Истинный импульс. Записи жреца. Небесный щит. Рецепт создания легендарного предмета. Магические чернила. Легендарные. Фрагмент рецепта создания легендарного предмета. Краснуха. Рукавица демона. Шлем демона. Ожерелье. Апеллы. Защита плюс 1. Увеличение времени перезарядки. Плюс 20%. Сопротивление оглушению, плюс 10%. Книга наследника. Плюс 3ПРВ. Плюс 3 выносливости. Снижение урона. Снижение урона в ПВП. Плюс 2 и плюс 1. Очень крутые книги наследника. Точность вообще супер. Квест. Синька. Вот этот торп неплохой. Стоит нормально. А эта штука вот такое Ну, также блэс-точки, блэс-элэсы, запечатанный амулет телепортации, третий этаж башни дерзости, кристаллы и также же само сундук с пособием высокого качества на выбор. Кровавый камень безумия. По башне дерзости все, наверное. Так, теперь мы крафтовые предметы посмотрели, которые добавили Теперь добавлены новые предметы. Добавлено новое снаряжение. На бедренники пылающего огня. На терпения. Рукавицы оглушения. Перчатки терпения. Сапоги эпох. Сапоги посланника. Грим. Кольцо ангела. Кольцо Дестино. Мне нравится, что оно плюс три точится. Очень круто вот еще добавлены такие коллекции. Вот они. Добавлены коллекции. Я вроде бы смотрел. Что халявных нет. Там типа на 0 с точкой. Даже на безопаску. Магические камень сияния, Плюс 5. Вот. Если брать из самых крутых, которые, ну, коллекции мне, ну, как по мне, это МАХ, Точность. Ну, эффективность лечения, может, для хила. МДР плюс один, такой, весь урон плюс один МДР плюс один. МАХ, Точность, Кризис, Атака, Сопротивление, Абсолютное восстановление, МП, тоже так неплохо, но... О, oh, видим сразу 950. Да-да-да, дедема, -да рыцаря-хранителя небесного дворца. Плюс 4. Безопаска на 4. Плюс 7. Плюс 2 абсолютного восстановления и 50 МП, блять. Еб, нахуй стыд, блять. Короче, такое, такое. Такое. Дерьмо. дерьмо. Я хотел задать вопрос двум моим подписчикам, которые меня смотрят в ладва. Нужна ли вам Ладва 2 Или снимать только ивенты? Потому что с моим бустом вы сами видите, что... Пока я в топ-клане, я могу общаться с людьми, которые... Нормально себя бустят и что-то понимают в игре. И это мне интересно, потому что я... Познаю за счет них какую-то информацию... Интересную. Вам нужен контент Ладва 2 м Или только ивенты... Я могу просто только пилить ивенты, потому что, ну, я не способен делать контент. Я даже в этой башне моба бью 3 часа одного. Ну, с них вроде по 250 тысяч опыта падает. Напиши, поставь, если тебе нравится мой контент, что я делаю, ставь лайкосик, пожалуйста. По желанию, комментарий, ну лайкосик, если ты заходишь и смотришь мои видосы, это обязательно, пожалуйста. Зайти в создание... Другое. Коллекция. Все, вот такая книга об истории Королевства Аден. Видим, для создания нужно 200 пергамента и 1 миллиона адены. При создании такой книжки вы можете добавить ее в временную коллекцию. Но ну, я не... Ну, если вы богатенький, конечно, Ричи, то, пожалуйста, закрывайте все коллекции. Но я обычно... Закрываю вот эти две нижние коллекции. Как бы плюс одна защита. Весь урон. Точность плюс один. Макс хп плюс 100. До 10 августа. Круто. Это сегодня нас 14. Получается больше чем... Ну почти месяц. Почти месяц коллекции. Это классно. За 400 пергамента и адена, который выбивается. Такое круто. Закрывайте колу. В настройках добавлена функция. Список, приоритет цели при ручном управлении. Добавлен пункт 8. Обычные монстры. Вот оно, вот оно. В настройках: поиск цели. Обычные монстры. Интересно, кому этой функции не хватало? Напишите, если есть такие. Теперь алхимия. Самое главное, ну самый, который есть рецепт создания крутого тебе пула, чтобы у тебя тут появлялось, это что-то переточенное с безопаски на плюс один хотя бы, там, ну, к примеру, точится безопаска плюс 6, ты точишь плюс 7, и вот эти две синие вещи должны стоять первые, ну, или быть тут, или стоять первые. Но я ставлю первыми и дальше просто закидываете мусором неточным синим. Там, к примеру, лук кристальный, еще что-то. То, что стоит по 50 копеек. И тогда вы ролите. И самое главное, обращать внимание на три первые слота. Тут появляются разные свечения. Вот, к примеру, белое свечение это выпадет, типа, первый слот 100%. Красное это, типа... Выпадет там краснуха, возможно. Но я не уверен. Я не уверен, потому что это Ла-2. Это Ла-2. И Ла-2 это казино. Конченное казино для богатых. Ну ладно, я не хочу никого обижать. Не буду обзываться. Ну, понимаете. Но если ты хочешь играть, как я, в лад 2 просто ты можешь зайти в топ-клан и просто наблюдать, как они между собой там делают себе... Сну-сну, ну, и все хорошо. Без э, капитала вложений. Но если ты хочешь нагибать, кинь пару ляму. Просто я лично, вот я, я... Вот какой, восьмой, девятый, наверное, уже месяц игры, да? Восьмой месяц игры пошел. Я понял, что я пропустил очень много. Если я хотел бы играть в фри-игру, то мне нужно хотя бы, кроме моей основы, еще 4 ебучих твинка которые будут фармить every day, every night. И я про потерял просто уйму времени, потому что в начале, когда все закрывали колы, все стоило просто неимоверных количеств алмаза. Просто там взять какую-то вещь, заточить ее на безопаску. И с этой безопаской там вставлялось бы в коллекцию, там, к примеру, точность в дальнем бою, Весь урон. Мах урон. Доп урон. Урон стихиями. Там, возможно, закрывала эта вещь коллекцию. И эта, коллега, эта вещь могла стоить 200 алмазов. Вы поймите просто. Если бы у меня было 4 твинка. Я каждый день я просто забил бы на все. Я бы сидел бы только в ла-2. Да я сейчас бы, был бы, блин, плюс 250 защиты, 300 скилл дэмэдж, блядь. Мега бог. Ну, как мега бог. Такой... Средний игрок, короче, можно сказать так. Потому что мега боги это только донеры. но ну, если... ну, я просто не хотел жить в этой игре, я понимал это все. Но ну, если я не могу одним персом ничего сделать, зачем мне вот эту майнер ферму устраивать, которая будет фармить. Не смогу, кроме как посмотреть фильм какой-то или полазить в интернете, ну поиграть в другие игры. Я просто не хочу заморачиваться на L2M. Потому что пройдет год. Хайп пройдет. Уже хайп прошел от L2M. Тут уже остаются только те, кто как бы играет. Новых пополнений нет. Потому что... Ну а смысл с нового пополнения? Какой? В чем? Чего ты добьешься? Если ты не готов вкладывать, ты ничего не получишь. Я не агитирую. Я за то, чтобы вы не играли. Если вам нравится, конечно играйте. В этом есть какой-то прикол. Если вы состоите в клане, общаетесь с людьми. Это прикольно. Там шутки, там по боссам, там погонят. Ну просто поучаствовать в мероприятиях со всеми, то это очень круто. Но, к сожалению, это очень много времени затратное. И денежно-зависящая игра. Так, давайте еще по алхимии немножко пройдемся. Я так, немножко мне занесло. Немножечко. Ничего страшного. Ну, короче, что мы понимаем. Кольца. Кольца плюс один. Которые точатся очень хорошо. Копите их. Скупайте их по дешевке. Так что вы будете выраливать очень хорошую точенную, Там, синенькую точенную Будете выраливать плюс 7, плюс 8. Там, к примеру, там, Авадон. Куда-то я видел, нужен плюс восьмой. Ну, как он крафтится такое. Ну, как оно точится тут, блин. Ужасно. Ты даже с плюс шесть на плюс восемь. Вроде казалось две точки заточить, но... Это очень сложно. Там шанс, я не знаю, 0,1, наверное. Не, не 0-0. Где-то 0.5% по ощущению. Так, что мы поняли. Переточенные две шмотки синие в первых двух слотах и дальше три слота забиваем синькой неточной и тогда ролим вы даже можете себя снять шмот закинуть сюда и просто прогноз прокликивать можете там пару лямов прокрутить посмотреть что вам выпадает если вы не себя сняли шмот а у вас был бы там на складе как у меня. Я просрал вчера очень много синьки. Просто я не знал, что ролить. Я просто все кидал туда. Что у меня было, просто закидывал. Я выролил там что-то. БВ. БВ перчи плюс 5. какую-то Бежу синюю плюс 3. Ну, короче, такое. Посмотрим. Пройдет неделя, когда... Я думаю, аукцион опустеет. Синька поднимется до 100 алмазов. Я это прогнозирую. Это по-любому будет так. Потому что все будут ролить. Это сейчас у всех там забиты, блин, склады, блядь, там синька. Это что, люди готовились, ролят. Когда это все закончится, они же по будут по-любому скупать с этого, э с аукциона. У меня даже вчера за 400 брюлей скупили точку, на биржу точку. Хоть она устояла до этого, до этого уже, наверное, две недели. Там 380 или 370 я ставил. Она уже две недели стояла на Тумауке. Вот, вот вчера ее скупили. Потому что что? Потому что люди точатся. Фармите зарычей. Да. Вот я понял, что на этом этапе игры. Фарм зарычей приносит больше брюлей. Чем фарм обычных РБ. Но посмотрим как оно будет. Как поднимется синька. Потому что до алхимии было очень скудно. Ну, короче, вы можете с себя снять шмот, если он у вас без зачарования, то вы можете его сюда закинуть и просто попрогнозировать. Но ни в коем случае не нажимайте подтвердить прогноз. Тут, наверное, да. Короче, вот это, вот это не нажимайте, потому что вы просрете свой шмот. Ну, может, не просрете, вам выпадет какая-то краснуха. Но. Вот, если, к примеру, краснуха выпадает в двух последних слотах вот этих, то забудьте про нее. Шанс, что она выпадет, очень мизерный. Я так понял. Неважно, какое свечение светится, что светится, вот эти два слота, забудьте про них. Просто забудьте. Главное, раз, два, три. Вот эти три слотика. Вы должны понимать, вот, к примеру, что вы хотите ролить. Это... Закрытие с синими шмотками коллекций. Ни в коем случае не зелеными, не белыми. С синими шмотками коллекций. Кристаллы для апососок. Ну это для меня, это мое личное мнение. Там у других людей свое личное мнение. У меня такое. Кристаллы, закрытие коллекций. Ну короче, вы должны всегда ролить на тот пул. от, к примеру. Вот тут в этих слотах две красные шмотки. Тут две синих шмотки. Там по плюс 8 какие-то. И тут 150 к кристаллов. Вот это самый охеренный пул, который можно подтверждать. Все остальное это дерьмо. Не надо надеяться на вот эти два слота. Потому что вы пройбете вчера. Угу. Ну вроде я все сказал. Все что хотел. Ладно, с вами был Розе. Всем до новых встреч. Ставь лайки. Подписывайся на канал, не подписывайся на канал, но если ты хочешь, чтобы выходили такие видосы или вообще выходили видосы, то ставь лайк, но если ты хочешь что-то именно посмотреть, интересное, чтобы я рассказал, пиши в комментариях, я буду рад каждому комментарию, даже наверное негативному.